Хоть я и советую вам никогда не покупать машины ночью, бывает исключение из этого правила. Сейчас вот мы едем осматривать очень интересный вариант. В принципе, цена не такая уж фантастическая, не слишком уж и дешево, но просто машина это настоящий хит-продаж. Вышел анонс на Golf 4 TDI, который является на сегодняшний день одной из самых продаваемых машин по телефону мы так уже аккуратненько поторговались то есть я не рекомендую вам торговаться или по телефону когда вы ищете себе машину но аккуратно вот такой вопрос типа, можно ли будет обсудить цену аргументированно на месте вот такой вопрос он вполне месте. люди сказали да как бы можно поговорить но там особо варежку не развивайте типа того дальше посмотрим что если реально достойный экземпляр, то э, даже можно чуть переплатить, потому что э, знаешь, уверенно, что машина продастся. То есть, э, если идет речь о какой-то там супер, там, редкой машине единороги, то одно условие, при котором можете купить ее, то, что это очень дешево, там, да, за даром. Опа, купил и знаешь, что скинешь э, за цену э, немного больше, чем ты заплатили за нее. А когда идет речь о таких вот ходовых машинах, как приор в например, то можно особо не скупердяничать и заплатить за машину цену опять-таки, конечно, если машина достойная за абы что деньги отдавать никогда не стоит сейчас посмотрим, что если этот кольф представляет и если он реально достойный, то мы его купим накинем там свои две копейки и по любому продадим все зависит от того, в каком состоянии у машины чуть большой километраж но как бы это тоже не особо такая большая помеха люди знают, что эти машины доходят до полмиллиона без проблем особо, то есть нужно вовремя просто обслуживать, менять масло и такие вот рабочие кони, как их называют гольфы, четверки посмотрим, что нас ждет вот он, а вот этот гольф сейчас мы его осмотрим вот он, так уже издалека неплохое впечатление очень важно первое впечатление от машины и когда покупаете, и когда продаете если вам машина сразу не понравилась Лучше уехать Так вот он, конечно, товарищ Товарищ yeah. Это спасибо, это 90, да? Да yeah. 90 или ПК? У меня. Да А, 90 или ПК? Спасях и может день заправка есть поблизости подъехать лучше туда под, под неоновые лампы а тут так. И вот она грязная. Смотрите, что. А? Не, под, под лампами Самый лучший вариант неоновые лампы. Здесь нужна глубочайшая хипчистка хи. Она страшно грязная. Смотрите какое ужасное состояние. Все какой беспредел. Дырочка в сидении, но это не самое главное. Главное то, что она... Запах, правда, ничего такой. Но бывают машины вонючие. Вот здесь запах неплохой, но... По большому счету такого страшного тоже ничего нет. Но как бы тут... Все... Хотя, знаете, с другой стороны, это все химчисткой решается. Четыре стеклоподъемника, уже хорошо Задних поликов нету Так, километраж 245 тысяч Капот, капут Так, мотор сухой Сверху, в ну, завали. Здесь слабое стекло, последнее пылинги замечание было, но у него камня угу. а так, чисто. Да. Ах, там не было. Это чисто. Я ждел. Никогда не проходим мимо ошибительного бочка. Очень-очень важный момент. Так кондиционер Для клипаль махаш? А, Задняя дверь Не, даже не задние, обе Allez, monsieur, il faut pas. Il ne faut pas monter. C'est a... pas bien. La porte suivante, elle est masticée, elle était pendre. Pourquoi vous <coughs> disiez que. что он гонит что ли? Вот клиент уже отказывается признаваться, что машина крашеная. Это в принципе я так. Как не думаете? Как вы думаете? Иди сюда! Вы слышите? Это мастик! Вы не понимаете? Вот! Первый раз, да? Вы не понимаете, что... Не думаете, что есть новая дверь? Нет, не он, он дурак. А это да, ну, да. там. Главное, мы знаем, что окрашена и все. Посмотри да. на мои руки. Мои руки что, не догадательство, что ли? Иди сюда. Хей. Видишь вот. Так, так не бывает. Вот, видишь. Вот это mm. выемка. Только почему он не признает, вот так мне непонятно. Вот такой когда видишь? Все, ты можешь уверенно быть, что машина mm. окрашена понимаешь? Это не нифига не царапина, это авария была. Вот здесь тоже поклевка. клевке. Но как это не царапина, Я говорю, это вот видите, что бывает. Первый хозяин утверждает, что машина не крашена. При этом вот такое вот безобразие. Явные следы ремонта. Плохо вывелишь поклевку. Вот смотри, вот здесь как плохо сделано. Все равно они не умеют, как наши маляр красить чай не умеют. Смотри сюда, здесь, здесь тоже он скажет не красит. Что там есть? Можете, может, я видел, видел уже несколько раз. Сейчас скажу, крашено или нет. Но это плохо, потому что этот металлик цвет. Красить по-любому придется. А как его красить? Это все, ж, шп... смотри, она все шпаклеванное. Ты видишь вот это место? Mm -hmm. Да, оно было, поэтому заживела Вот явные следы ремонта. Куча шпаклевки на машине. Первый хозяин утверждает, что машина никогда не была крашена. Никогда не была аварии. Mastik, ook... ja. ja. ja. mastik. Beaucoup mastik. Niet origineel? Ja. Je cherche la voiture. Oh, een un pric. Ja, het is. Ma ja. fama Accident geweest? Nee. Het is een splendig auto gekocht. Wat is het lachy? We hebben er nooit geen accident. Видишь? Он до сих пор Не знал, да? В неведении, да? Да мы, мы ему открыли глаза Уже да, хорошо Явно, видишь, поклёвку видно Она неправильно. Вот, видишь, риски идут Единственный плюс в машине, мне реально приятно пахнет Что у меня с собака? Нет То, о чем я говорил, помните? ТДИ Любой дизель Volkswagen должен заводиться взрывом. Смотрим. Заводится неплохо. Заводится взрывом. Сервис проездили уже. тест это не главное. Да, да, да. Это один раз. Я видел это и они сказали, что Это не один. Модель что случится, Да, это то же самое. В 2005 году. И он был интернете. Я думаю, что 10 часов. И я беру, и он